А я думаю, что все. А тут щучка. Взяла. Ну, маленькая опять. Маленькая щучка. Ну куда мне ее? Ну, шесть не буду делать. <как> <как> Жопа. Только где твои большие родители? А? Хорошо взяла. А штучка штучка штучка штучка а, ну вот так хорошо Ай, уже блин поздно почти скоро 10 а пока 30 июня еще светло попробуем на эту опа опа Оба, вот это уже хорошая. Вот это уже хороша Вот это уже нормалек. Вот это уже супер. О! Вот это другое дело. Что? Схватило, бля. Вот это уже хорошо. Ух ты! Какая засранка. Ну, ах ты, зараза. Хорошая штучка уже. Ух, как она плетывается. Ничего не здесь.